Привет! С вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас со смесителем от немецкой компании ГРОЭ. Смеситель для кухни коллекции К7 с артикульным номером 32 95 40. Смесители К7 это сочетание оригинального прекрасного вида и бескомпромиссной функциональности профессионального уровня. При создании коллекции компания ГРОЭ привлекла к участию в этом процессе профессиональных поваров, чтобы они помогли создать смеситель, который будет выполнять все самые полезные и неотъемлемые функции на кухне. S-образный излив с пружиной и корпус смесителя выполнены из латуни. Излив имеет область поворота в 140 градусов. За счет такого широкого радиуса охвата рабочее пространство лейкой, наполнение и ополаскивание емкости, а также уборка рабочих поверхностей станут легче, чем когда-либо прежде. Этому также способствует высокий поворотный излив, высота которого 674 мм. Смеситель оснащен лейкой профессионального типа, который работает в двух режимах струи – мягком мелкодисперсном и мощном душевом. И имеет хромированную поверхность по фирменной технологии Groy Starlight, которая обеспечивает блеск и износостойкость покрытия. Лейка оснащена автоматическим переключателем между аэратором и душем и имеет функцию автоматического переключения на аэратор после выключения. Функция «Пауза» позволяет приостанавливать поток воды во время уборки или ополаскивания посуды, что помогает сокращать расход воды и электроэнергии. Лейко-смеситель закрепляется на специальной конструкции корпуса для работы в автономном режиме. Управляется смеситель с помощью одного литого рычага, который оснащен технологией ГРОЯ e Silk Move. Она обеспечивает точную регулировку температуры и напора воды. Кольцо подсветки на регуляторе меняет цвет по мере изменения температуры воды, помогая контролировать ее визуально. Настроив предпочитаемое сочетание температуры и напора воды, вы можете сохранить свои настройки с помощью функции памяти. По истечении определенного интервала времени, который можно настроить самостоятельно, подача воды из смесителя отключается автоматически. Эта продуманная функция позволяет наполнять мойку водой одним нажатием на клавишу, а также обеспечивает полную защиту от перелива воды через край и затопления. Несмотря на такое обилие функций, установка данного смесителя выполняется легко и быстро благодаря специальной системе упрощенного монтажа. Подключается смеситель с помощью гибких шлангов для подвода воды длиной 450 мм. Размер подключаемых шлангов G3,8 дюйма. В полный комплект поставки входит смеситель, гибкие шланги подвода воды, монтажный набор, который включает в себя все необходимое для быстрого монтажа, точная инструкция по монтажу и гарантийный талон. Функциональный практичный смеситель к 7 в геометрическом стиле и элегантном цвете хром будет органично смотреться в интерьере современной кухни. Срок гарантии на изделие составляет 5 лет. Объединяя в себе новейшие технологии и дизайн, удостойный профессионального признания, смеситель ГРОЕ К7 представляет собой эталон эргономичного и удобного устройства. Заходите на наш сайт и покупайте только качественные смесители ГРОЕ. С вами был интернет-магазин Keramis. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.